Певица Полина Гагарина появилась на свет в Москве 27 марта 1987 года в семье профессиональных хореографов. Первый класс девушка окончила в Греции, однако остальную школьную программу изучала в Саратовской школе. Мама Полины – танцовщица. Когда дочери было 4 года, она подписала контракт на работу артисткой балета в финском театре Алсас с из Греции. Полина Гагарина с мамой уехали в Грецию и прожили там три года. За это время девочка успела выучить грамматику и азы греческого языка. В 1993 году отец Полины умер от сердечного приступа. Полина с мамой тут же вернулись в Россию, но через некоторое время опять уехали в Афины, где Полина пошла в школу. Бабушка настояла на том, чтобы внучка получала образование в российской школе. В итоге, мама осталась жить в Греции, а Полина уехала в Саратов к бабушке. Первым делом бабушка отвела внучку в музыкальную школу. Полина Гагарина исполнила знаменитую песню Уитни Хьюстон I Will Always Love you". Комиссия отметила незаурядный певческий талант Полины и приняла ее в музыкальную школу. Через некоторое время мама Гагарина вернулась из Греции, закончился срок контракта. Семья переезжает в Москву. Полина Гагарина продолжает обучение в столичной школе. График учебы более, чем напряженный. Помимо общеобразовательной девушка посещает музыкальную школу имени Шопена и детский театр эстрады. Позже к этому списку добавляются выступления вместе с вокальным ансамблем. Популярность Полини Гагариной принесло участие в проекте первого канала «Фабрика звезд». В возрасте 16 лет девушка пришла на вторую волну реалити-шоу и выиграла его. Победа принесла Палине популярность, однако, на удивление продюсера Макса Фадеева, девушка отказалась подписывать контракт и записывать альбом. На ее решение во многом повлияло то, что она узнала о кухне шоу-бизнеса и увидела за кулисами. Певица во многом разочаровалась и уже не была уверена в том, что ей нужна сцена. Тем не менее, музыкой Гагарина заниматься не перестала. Несколько лет после участия в проекте первого канала «Фабрика звезд» Полина Гагарина не давала о себе знать. Однако в это время певица все-таки занималась сольным творчеством. В 2005 году на экранах телевизоров появился клип на популярную песню Полины Гагариной «Колыбельная». В это же время девушке предлагает контакт продюсерский центр Игоря Крутого, и певица выпускает дебютный альбом «Попроси у облаков». В 2008 году Полина Гагарина вместе с подругой по фабрике звезд Ириной Дубцовой записывает стопроцентный хит «Кому? Зачем?». Композиция помогла девушкам стать лауреатами национальной телепремии в области популярной музыки Муз-ТВ как лучший дуэт. Весной 2010 года наша героиня презентовала второй сольный альбом под названием «О себе». На пластинке оказались такие хиты певицы, как «Где-то живет любовь», «Любовь под солнцем» и дуэт с Ириной Дубцовой «Кому?». Зачем? Новый альбом – это новый этап жизни, как творческой, так и личной. Я назвала альбом о себе, поскольку что все, что есть в этой музыке и словах, это чистая правда. Если вы хотите что-то узнать обо мне, то самый лучший способ – послушать мои песни, чем прочитать новости на страницах каких-то изданий. Тут врать нельзя и не нужно охарактеризовала певица свой альбом. В 2007 году, через год после знакомства, Полина Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислого. У пары 14 октября, через два месяца после свадьбы, родился сын Андрей. Появление сына на свет ознаменовалось началом ссор. Скандалы в доме молодой пары были регулярными. В итоге брак развалился. В 2009 году пара официально развелась. Ради ребенка пара поддерживает дружеские отношения, а Петр может видеть сына в любое время. Сама Полина не называет причину расставания, однако, друзья артистки говорят, что брак развалился из-за сурового характера Петра Кислого. У артиста действительно непростой нрав. Полина Гагарина, кстати, стала его второй супругой. Первой женой была актриса Анастасия Макеева, которая прожила с актером всего 7 месяцев. После развода девушка заявила, что Петр Кислов злоупотребляет спиртным. Спустя 5 лет, в 2014 году певица снова вышла замуж за знаменитого фотографа Дмитрия Исхакова.